Всем привет, меня зовут Нейма, сегодня мы будем играть в Майнкрафт, а именно новую версия 1.19.2 выживание. Надо создать новый мир и начать нормально играть. Давай, пока что я девять Выживание. Диван. Вот это вставляем. Это чтобы включить э, сохранение инвентаря. М не надо. О, тоже нажал. Подгенерация устранений. Давайте ее с, э, с сидом. Эдисон. Так, Эдисон. Эдисон, поторес. И ждем, пока что загрузится. И ждем, пока что загрузится наш мир. Но это оба студио. Ну пока что у меня это загружается, загружается, можешь say пойти вниз и нажать кнопку подписаться если хочешь ну если тебе интересна такая тематика да. кстати это видео роликов я взял с канала Эдисон Перец Ой, с канала Эдисон Ссылку на него я оставлю в описании а еще рекомендую посмотреть мои прошлые видео ну, рекомендую посмотреть мои прошлые видео что я над ними так старался все время приходится так делать Во. нормально а я пока что это делал уже все загрузилось так что я сейчас буду уже подключение к миру пожалуйста так не океаны все Народный. О. Ого. Это. А, я бы теперь понял, почему. Давай не помню. Сейчас я выключу, Яндекс. Фу, вы, вы, вы, вы. Ого. Ого. Так, ну давайте это будем дерево. Береже, конечно. Дуб. Так. Вот так будем прятать треть. Ой-ой-ой-ой. Погаю вот что-то. Чего? Там, давайте сразу подпишем тимплементы. Вроде не рули. Так нет. Фортимплементы. Все, а то я очень, очень, очень много раз могу умереть и все. 20 палок. Идемте на ту сторону, потому что я вижу пещерку небольшую. Ну как большую? Нормальную такую. Надеюсь, что она не разрастет. Она не такая огромная, как все. А это же гор, это же бион гор. По понимаю. Так, бион. Непонятно. Я не означала. Так. Угу. Нет, ну это что ничего не понятно. А, хотя зачем туда подниматься? Так, я точнее. Я, о, -о, о. Сразу бонусик. Да, мы крафтим И добываем наш первый памяти. Добываем. Добываем 40 штучек. Чтобы хватило абсолютно на все. И железку добуду. А железо начала это нормально даже круто. Пока. Тан тан тан тан тан тан тан тан тан не тан тан тан тан тан тан тан кофе. Так, делаем так, потом топор еще сделаем, так, меч нужно, ну и лопату. Прям то Может дождей. Если делать вообще прикольно. Так. И последний, ну, да последний. Ну, ладно, пофиг. Капец, где Погналися на гору. И будем путешествовать. Ой, уже темный лес. Тайгу. Так, а тут что? а тут ничего. Так. Угу. Yeah. Надо куда-то отправиться сейчас. Сейчас немного чанки прогружу, еще немного. Удовольствие уже навесить. Так, все прогрузится. Темный лес уже вижу. Тайгу и большие. Если кто помнит, напишите в комментариях, а то я как-то не помню, как называется такой биом, где очень высокие ели. собрали О, тут еще и коробки. Если еще вы... Э -э... Не понял. Так. Ну, тут... Если я вас не ублю, то у вас убьет огонь наверное так, сейчас надо как-то пройти в смысле как-то ну вот так то интересно даже там железо я вижу надеюсь скрафтить вот Думаю, самое время надо уже сделать печку. Сколько печек? Две печки сегодня. Ладно, пошел сюда кушать. Поставил покояться, а сам пока что добуду железо. Так. Надеюсь, вам понравится это видео, потому это мое первое видео на ПК. Три штуки хватит. Надо сейчас добраться до, еще добраться до печки и как-то пробираться он до того железа уже уже начал только начало видео у меня уже хватает на на и на паножу о вон еще железо. но на то но этого железа мы не пойдем потому что слишком долго для него идти а если когда не так встану то я упаду а это мне не надо хоть у меня есть сохранение инвентаря мне все равно это не надо что-то волнуй сейчас поберите я сейчас не буду немного прервались не надо как-то добраться до этого железа Я не надо чего так вот что -то. ой так, надо пройти так, -то, -то. до да, того железы не пойдут, мало малых нет, потому что слишком низкая высокая. Уже темнеть начал, надо ускоряться. Так. М -м, блин. Так, -то, так и так, так он тут тоже жил. Прям хорошая клавичка. Ну и на этом я закончу, пожалуйста. С, пожалуйста. И не указал. А на следующем видео, в следующем видео пожалуй новый мир создан. Не, в этом будем, в этом будем заново, в этом заново будем. Блин, я так много железа ладно с вами был Name. если тебе интересна такая тематика, то подпишись на канал, а если хочешь еще поставь лайк. Ну а меня зовут Нэйм, всем удачи, всем пока-пока. Так, надо что ты ещ? Так, немного прервались, мне надо как-то добраться до этого железа, я не понимаю, как. Так. Ну, что-то лагать почему. Ой. Что Ой. Так, надо пройти. Что-то никто. Вс. Так, до того железа не пойдут. но Малманов нету, потому что слишком низко высоко. Уже темнеть начал. Надо ускоряться. Так. М -м, блин. Так, так, так, вот. О, ну, тут прям тоже жил, прям хорошая кладочка. О. я закончу пожалуйста с, пожалуйста Ой. <свист> <свист> я не указал ладно в следующем видео в следующем видео пожалуй новый мир создам цениас в этом будем в этом будем заново в этом заново будем Блин, я так много железа. Ладно. Вот. С вами был Нейм Если тебе интересна такая тематика, то подпишись на канал. А если хочешь еще, поставь лайк. Ну а меня зовут Нейм Всем удачи и всем пока-пока. Так, что Давай,